В ходе нашей дискуссии ряд коллег позволил себе лингвистические вольности. Но особо я вынужден вернуться к выступлению представителя Соединенных Штатов. Госпожа Пауэр начала с упоминания о Толстом и Чехове, а закончила, опустившись до уровня бульварной прессы. Мы категорически не приемлем оскорбительных высказываний в адрес своей страны. Если делегация Соединенных Штатов – рассчитывает на наше сотрудничество в Совете Безопасности по другим вопросам, то госпоже Пауэр следует твердо это усвоить. Благодарю вас.